Ну, в последнее время, даже знаком, знакомиться с девушками, принято как-то дерзко. Ну мы с подругой один раз шли по улице, к нам подошел парень, говорит, девушки, не хотите прокатиться на моем члене? Я охренела, потому что, во-первых, это хамство, да? Во-вторых, прокатиться. Я первый раз слышу, чтобы это сравнивали с транспортным средством. Ну типа как, до этой остановки идет седьмой автобус, 62 маршрутка и пися Вадика. Лучше ехать на ней, потому что там обычно никого.